Привет, привет, и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня перед тем, как вы посмотрите слайм и инстаграм, я хочу вам порекомендовать интернет-магазин детской одежды. Лично моя Олечка любит очень мультик «Щенячий патруль». Поэтому я заказала ей футболку со щенячьим патрулем и еще красивую кружку. А также мы купили джинсовые шорты. Вещи очень хорошего качества, поэтому данный интернет-магазин я вам рекомендую. Ссылка на него в описании под видео. А сейчас давайте скорее смотреть слайм и инстаграм. Всем приятного просмотра!